доброго времени суток я игорь черноусов трафик наш хлеб так друзья это обзор и отчет по второму уроку который я прошел на тренинге сергей грань построение инфобизнеса я уже сегодня на канал выложил два первых своих отчета по урокам третьего релиза. Это очередной. Кому интересно, смотрите, будете в теме происходящего на тренинге у Грани. Итак, второй урок. здесь меня ждали первые разочарования. Во-первых, этого урока в чистовом варианте еще нет. То есть третий релиз тренинга в чистовом варианте закончен был только для первого урока. Второй урок это записи, которые он делал перед живой группой. То есть сейчас параллельно идет обучение в живой группе, где люди в субботу и в воскресенье, насколько я понимаю, сидят и слушают живую Сергея Игрань. И вот эти вот выступления они порезаны и выложены для нас, для тех, кто проходит третий релиз запись. Конечно, длительность этих уроков различная, какие-то по три минуты, какие-то до двадцати минут. Вот, конечно, живая запись, это живая запись, ее, конечно, обрезали, но, естественно, этот урок, а этот урок посвящен первым продажам, я обязательно пересмотрю в чистовом релизе, потому что все-таки продажи, умение продавать, это единственное, чему нужно учиться. С моей точки зрения, делать в интернете. Но во втором релизе тренинга, который я тоже начинал и дошел mm. до третьего урока, значит, во втором релизе грань, первое, что сказал на уроке, посвященный продажам, то, что этот урок будет равняться колоссальному тренингу, трехмесячному тренингу, самому эффективному тренингу по проведению продаж. Это было сказано во втором релизе. В третьем релизе я таких слов не слышал. И в третьем релизе Грань начал урок, посвященный продажам, с объяснением того, как и где нужно регистрировать ИП. У меня сейчас даже, если разопнуть на кресте, скажет, регистрирую ИП или еще какую нибудь форму бизнеса, я этого делать не буду, ни за что и никогда. Поэтому все доводы, которые приводил Сергей Грань грань, почему нужно регистрировать ИП для организации инфобизнеса. Но лично для меня они были абсолютно неубедительными. Я не совсем понимал, как это связано с уроком по продажам. На примере регистрации ИП Сергей рассказывал о том, как нужно разбираться с непонятной информацией. Конечно, вот те приемы, которые Грань выдал в плане как нужно разбирать непонятную новую информацию, как ее систематизировать, они очень эффективны. Я себе взял на вооружение множество классных фишечек, но лично мне позволит, рассказывая какую-то сложную тему, но более правильно, более грамотно доносить ее для учащихся. Вот. Но по самим продажам, протажам ну ничего такого революционно нового. По сравнению со вторым релизом я не увидел. Конечно, в этом уроке больше дал информации по организации продающего вебинара. Детально рассказал, из каких частей продающий вебинар должен создать, что нужно делать. Ну и так далее Я как и первый урок Все очень тщательно отсмотрел Все очень тщательно прослушал Выполнил все уроки И естественно написал отчет Но ну, при публикации отчета По второму уроку я тоже попытался Реализовать схему Как и с первым уроком Оставил только те оценки На которые я себя оценил Я оценил этот урок на 20 Мог бы конечно сделать и больше Но реально времени было немного но фишка не прошла. То есть Анна конгурцева администратор курса, не зачла мой отчет. Хотя он достаточно долго полежал и человек 10 его уже оценили. То есть каких-то восторженных отзывов по второму уроку ну, лично у меня не было. Но это объясняется только тем, что все-таки у меня уже был какой-то опыт в продажах. Я его, конечно, набирал так чисто интуитивно. Вот грани не его как бы систематизировал, но.. Если вы никогда и ничего и не продавали, особенно не продавались вебинаров, то, конечно, для вас этот урок будет очень полезен. Но, опять же, при одном условии, если вы будете четко выполнять все рекомендации Герания и делать детальную проработку всех домашних заданий, которые получаются после каждого шага. Прохождения этого видео урока. в рамках э, отчета по второму уроку я доделал свой тренинг по партнерским продажам. хочу сказать большое спасибо филиппу продан который сделал классный продающий сайт вот, и сейчас к партнерским продажам этого тренинга который я Провожу через Голопарт. Уже подключилось там человек 400 партнеров. Я сделаю все возможное, чтобы помочь этим людям. Вот опять же, специально для своих партнеров. Я сделал рассылку по Голопарту. Пригласил всех в субботу. Если вы будете смотреть это от числа 17-18, то в субботу это у нас будет 21-е, кажется, число. Я вас приглашаю на жилой вебинар, посвященный автоматизации Фейсбука. Ну и вообще, эти вебинары я по автоматизации соцсетей я планирую проводить регулярно. Если интересно, подавайте заявку, пишите либо в комментарии под этим видео, либо пишите мне лично. Вконтакте. На этом отчет по второму уроку, посвященный продажам, еще раз повторюсь с моей точки зрения, это самая важная тема. Я закончил. Будут вопросы, пишите, отвечу. Спасибо, до свидания.